Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем канале. Это третье видео из дополнительных уроков к мини-тренингу автоматизация Skype. Дополнительные уроки записываются на основе анализа отчетов, которые оставляют участники тренинга. Во втором занятии мини-тренинга автоматизации Skype мы рассмотрели три программы: это программа PAMELA, это программа CloneFish. И программа, которая парсит логины скайпов из социальной сети ВК. По Clonefish вопросов было мало. Только один был вопрос, связанный с переводом. Значит, Я хочу сказать, что эта программа переводит ваши отправляемые сообщения. То есть ваш адресат получает перевод вашего сообщения. Были вопросы по программе PAMELA. Хотя... В текстовом документе, который скачивается вместе с этой программой, очень подробно рассказано, как эту программу установить. Специально для тех, кто не смог это сделать, показываю видеоинструкцию. Что вам нужно сделать? Значит, в доп. материалах ссылочка на PAMELO. Нажимаем на ссылочку. Скачиваем с Яндекс Диска. Как это делать, я уже рассказывал в доп. уроке к первому занятию. Скачиваем архив. Вот я уже его сегодня несколько раз скачивал. Значит, это архив. Опять же, его разархивируем. Получилась папочка с программой Pamela с программой парсинга контактов, с базой уже готовых скайпов MLM предпринимателей и программой, которая чистит и режет текстовые документы. Тоже об этой программе расскажу. Значит, как же установить PAMELO? Открываем папочку с PAMELO. Вот установка. Установочный файл. Вот это инструкция, как ее устанавливать из целых двух пунктов. Значит, делаем строго по инструкции. Выполняю двухкалорадный щелчок на установочном файле. Запустить. Далее. Принимаю. Запоминаю маршрут, в который устанавливается программа. Это стандартная папка. Программ файл из POMEL. Далее. Установить. Идет процесс установки программы, устанавливается все очень быстро. Если хотите, можете создать ярлычок на рабочем столе, ярлычок в быстром запуске, если вам так удобно. Но у меня это уже все сделано. А можете включить опцию «Автоматически запускать при загрузке Windows», если этой программой будете пользоваться регулярно. Я создам только ярлычок. Нажимаем «Далее». И вот здесь очень важный момент. Значит, Программу PAMELA сразу запускать нельзя. Почему? Потому что вам ее еще нужно крякнуть, как говорят. То есть сейчас будет запускаться лицензионная версия, которая от вас будет требовать ключ и так далее. Нам это не нужно. Галочку обязательно уберите напротив запускать PAMELA и нажимаем готово. Значит, здесь нажимаем нет, делать больше ничего не надо. Чтобы программа не устанавливалась на 30 дней, то есть не работала в демо-версии, нам нужно ее крякнуть. Для этого открываем папочку таблетка, из этой папочки копируем уже крякнутый файлик, идем в папку, куда установилась программа PAMELA, мы ее уже запомнили, это программ-файл из PAMELA, и просто-напросто заменяем файл, говорим скопировать замены. Все. Сейчас у нас программа, как говорят, сломана. Она не будет требовать у вас никаких ключей и будет работать как нормальная лицензионная версия. С одним исключением. Эту программу не надо будет обновлять. Значит, запускаем по мэлу. Говорим запустить. Видите, немножко по-другому из закрякнутости она запускается. Если программа запущена и работает нормально, у нее появляется вот такой вот цветной значок. Если этот значок серенький, значит вы в своих скайпах не разрешили доступ к этой программе. Обязательно откройте свои скайпы и разрешите доступ. Значит, вообще-то все программы автоматизации, как я уже говорил, работают с одним скайпом. Вот вариант, который я вам сейчас показываю, это не совсем правильный вариант. Вот и все премудрости по программе Pamelo. В инструментах в настройках, в разделе «Общее» отключите, уберите чекбокс «Проверять наличие облавлений». И все, программа у вас не будет обновляться и всегда будет работать прекрасно. Конечно, наибольшее количество вопросов о программе парсинга контактов. Эту программу вы сразу же скачиваете вместе с помылой. Я вам предлагал скопировать все эти программы прям папочкой себе в корневой каталог какого-нибудь диска C. Это программа VK, программа парсинга контакта. Значит, какие тут были проблемы? Первая, основная проблема, это для людей, которые пользуются операционной системой Windows 8 и старше, 8.1. И если вы заходите не администратором, в этом случае... Вы можете видеть вот такого плана сообщения про какие-то страшные вещи, не копируйте, не делайте и так далее. А все это происходит по одной простой причине, что у вас нет доступа администратора. Чтобы избежать всех этих ненужных сообщений и предупреждений, вам необходимо сделать буквально следующее. Запустить эту программу и вообще все программы, которые я вам даю, если вы зашли не администратором и у вас восьмая версия операционной системы, вот следующим образом. Щелкайте правой кнопочкой по ярлычку запускаемого и говорите запуск от имени администратора. Тогда все будет работать хорошо. Запускаем от имени администратора. Значит, программа выдергивает логины из социальной сети поэтому естественно от вас требует ввести логин и пароль то есть программе нужно авторизироваться вконтакте только тогда она работает вы можете вводить свой логин и пароль можете завести какой нибудь фейковый аккаунт и им пользоваться но ну, я именно так и поступаю ввел данные по аккаунту нажимаю войти появляется сообщение что требуется получить доступ к вашему аккаунту, необходимо обязательно нажать, нажать «Разрешить». Вот, видимо, на этом этапе вы все видите «Счастливый обладатель операционной системы 8.1». Вот это сообщение, которое я вам показывал. Значит, нажимаете «Разрешить», все, и программочка запускается, спокойненько работает. Дальше «Поиск по группам», «Ссылку на группу» можете выбирать страну, таргетинг, кому нужно, город. Программа очень хорошо работает, выдергивает вообще все контакты, реально все, но потом приходится их немножко руками обработать, почистить. Еще одна программа, которая вызвала какие-то осложнения, это программа, я и сам сразу хочу сказать, не очень часто пользуюсь. Почему? Потому что в новой версии парсинга нужная мне функция разделения длинных текстовых файлов на части она уже встроена в саму программу Парсинг а вот эта программа которая называется Word Кипер очень простая программа но что она делает Вот у нее куча функций вам по большому счету нужна только одна разбивка файлов вы выбираете разбивку файлов здесь приходится написать имя файла и если он лежит у вас не Папочки вместе с этой программой, вот обратите внимание, вот папочка с этой программой Кейдворд Кипер, в этой папочке лежит файл, который у меня называется Skype. В этом файле лежат скайпы, которые я выдернул сейчас из одной из групп из ВК. Что мне требуется? Необходимо написать полное имя, так как он лежит в этой же самой папке, маршрут можно не писать, но имя должно быть в полном. Имя этого файла Skype, расширение у этого файла TXT, это обязательно нужно писать, иначе файл не будет найден. Значит, папка, куда будут размещаться результаты, можете ее так и оставить, маска TXT по количеству строк, то есть программа будет брать, Указанное количество строк и резать такими порциями файл, в моем случае Skype. Я хочу порезать по 30, пишу 30, и мне мой большой файл, который называется Skype Skype.txt, будет разрезан на несколько файлов, каждый из которых будет содержать по 30 строк. Нажимаю на «Разбить», пошел процесс разбивки. Все происходит очень быстро, видите? Давайте посмотрим на результаты. Вот у меня появилась папочка Outlook Keeper и в ней целых 20 файлов, каждый из которых содержит 30 скайп-контактов. Я сейчас загружаю свои скайпы по 30 скайп-контактов в связи с ограничением моего интернета. Вот и вся, и вся сложность по программному обеспечению, которому который я вам дал. Повторюсь еще раз, э, все программы проверены на работоспособность, все программы все программы прекрасно работают на компьютере с интелловским процессором с операционной системой Windows 7. Операционка лицензионная, куплена в интернет магазине UOMOR. Вот недавно купил этот компьютер, на нем все тестирую. Значит, у меня стоит лицензионная версия Касперского интернет секьюрити, поэтому все проблемы с антивирусами, они решены. То есть, вирусов в тех программах, которые я вам даю, их однозначно нет. Просто некоторые непонятно работающие антивирусы ругаются на вот эти крякнутые версии программ. Но без этого никак. Не хотите, чтобы ругались, покупайте лицензионные версии этих программ. Тогда руганий не будет. Итак, друзья, на этом дополнительное занятие ко второму уроку. Тренинга автоматизация Skype я заканчиваю. Если у вас будут вопросы, пишите под этим видео. Если вас заинтересовал этот тренинг, ссылки на этот тренинг в описании видео и в самом видео. Большое спасибо, успехов, до свидания.